Я думаю, всем наскучил режим сталкером на серверах. Я говорю про одни и те же плагины, сборки плагинов, модели. Однако я нашел лучший Сталкер без модов. Специально для ролика я потратил целых 75 рублей для того, чтобы снять этот обзор. С вами Банануован, и сейчас я вам покажу лучший, по моему мнению, сервер без модов по тематике Сталкера. Погнали! Итак, купив проходку на закрытый БТТ за 75 рублей. И поиграв там 2 часа, я готов делать объективный обзор. Кстати, эти 75 рублей не должен каждый подписчик задонатить на стриме. Кстати, я их провожу. Кстати, у меня есть свой с сервер, ссылка в описании. Вот. Итак, начнем с плюсов. Качественный ресурс пак. Худ, ГУИ, текстуры блоков, модели оружия. Все выполнено на высшем уровне. Видно, что автор старался при создании всего этого. Модели делал сам автор, а не брал с других проектов, как это любят делать сервера. Из этого утекает еще один плюс. Отличная графика. Все текстуры, модели, скайбоксы и прочие в сумме дают отличную картинку, если подрубить шейдеры, то выглядит лучше, чем ваш Stalk Craft в 2035. Уникальность. Как я уже говорил, автор все делал сам, начиная с написания плагинов и заканчивая ресурспаком. И это все уже выделяет этот сервер и делает его особенным. Ну и конечно, данный проект обладает и своими минусами. Вес ресурспака. РП сейчас весит уже 350 мегабайт, а это еще за БТ Закрытый бета-тест. Но я думаю, этот минус не столь влиятелен чем следующий оружие да оружие с руками это круто но что с механикой? разброс пуль слишком лютый хотелось чтобы он был ниже и чтобы когда ты зажимал shift тот соответственно также был ниже иначе стрелять из этого оружия будет вообще неприятно и попадать из него было довольно таки сложно Итак, я ставлю данному проекту 8,5 из 10 баллов. Проект отличный и я желаю ему развиваться. Ссылку на группу в ВК я оставлю в описании, также там будет и мой дискорд сервер. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, данный видеоряд вам понравился, и вы поставите лайк и подпишитесь на канал. С вами был Болван Ваван. Всем пока!